Вы подписывать будете Чё, опять Идите. Всего доброго Оказывается ознакомить Ой что-то а у вас тут пахнет так ужасно вообще нам нравится. Нравится? Да, кто не Он где существует? На бумаге или у вас в голове? При передаче дела, не при знакомлении. Я не знаю, как вы начальником работаете. Это не ваше дело? Как-то не мое. Если вы не будете написать расписку, то почему вам не передоставим? Ну, а как так получается? Вчера меня знакомились с yes. делом Никитиной, yes. а сегодня отказывается? Yes. Да, и отказываю. Отказали, короче. Это с их стороны было порона. А представьте, так каждый начнет делать. Им надо это на корню остановить. О каком равноправии может идти речь? Я вообще не понимаю. Вчера, главное, ознакомили, а сегодня уже нельзя. Частная кантона. Ну да, что хотим, то и творим. Сегодня так хочу, завтра вот так хочу. Я говорю, так перечитайте. он говорит, с вами перечитайте. Доказано на практике. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А? А? А? материалом дела в 105-й А? А? Да. А? Что? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? Маска А? А? А? А? Маска. Есть. Но на за надо будет сходить на вас купить. За деньги? Ну не знаю, можете бесплатно. Да? Наверное. 417 постановление не читали? Давайте там написано. Обязаны предоставить в случае требования. Не читали? Нет. Все не читают. Они как на сегодня быть... вам назначили? Ну да. Без оборота на меня? это. Да? Я вот тоже на еду с вами помню. Что такое видео с вами смонтировал. <свят> <свят> <свят> Мимо рамки можно? <свят> под принуждением под вашу ответственность. Где? Вот это? Да. палка называется. Да. Ипот. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по делу Бурлоцкого. Добро. Что, опять? Конечно. Ну, что, даже написано надо да, вызывать опять. Смотрите, что тут написано. Вы внимательно вот эту инструкцию читали? Форму читали? Вы подписывать будете? Ну, как всегда, нет. Идите, идите, идите. Смысле, Я не буду подписывать. Почему? Вы отказываетесь? отказываетесь подписывать заявление? Вы вообще? Читали Вы, что там а, там, там уголовная это ответственность за вас, получение. Это для вас написано. В смысле А да, Там не написано что для меня. Там не написано что заявитель Вы должен быть предупрежден. Мы со мной не спорим, хорошо? Не отвлекайте меня от работы. Основной моей работы. Благодарствую. Всего доброго. До свидания. С материалами дела отказывается знакомить. Ну, я к тому, что я сейчас пойду на четвертый этаж, с судьей Бурлузским попробую поговорить. Так идите, если пожалуйста. Ну, если он не решит вопрос, тогда я к председателю пойду. Да, Благодарствую. Здравствуйте. Еще, а е... еще какие? Извините, Екатерина Владимировна на месте? А это вы, да? Я вас не узнал. Да. Можно с вами поговорить? Больше не находите. Нет. Ой, что-то не у вас не тут не пахнет не так ужасно вообще. Нам нравится. Нравится? Да. Чувствую. А вы да. в курсе, что там вот в этих антисептиках адебахи присутствуют. У вас сейчас такое дело. По Гмг. важно, да? Нет. Мне, мне отказываются ознакомиться с материалом дела. Но никто не отказывает. Существует порядок, согласно которому вы должны подписать нам расписку, в которой вы предупреждаетесь об уголовной ответственности за порчу дела. Это сказано в инструкции? Это сказано в инструкции. А вы знаете, я вчера ее внимательно изучил, я там не нашел, что заявитель обязан подписать расписку об уголовной ответственности. Существует порядок. Я вам еще раз скажу. Он где существует? На бумаге или у вас в голове? Он существует в инструкции, они у меня... Вот, вот я читал инструкцию покажите, инструкцию, покажите, назовите пункт, где там написано, что заявитель... Существует форма, которая предусмотрена данной инструкцией. Форма, да, но там... Вы не согласны подписать расписку? Я вас спрашиваю. Пункт 1, я его выполняю, а вот 2, 3 и 4, это касается вас. Это касается вас предупреждения об а уголовной ответственности? Нет, нет, не, нет, это вы я так решили. Я вы не согласны подписать расписку? Я же вам поясню, я вам еще раз говорю. Первый пункт я в другом виде оформляю. Когда ознакомлюсь с материалом дела, я после оставляю расписку. А вот второй, третий, четвертый пункт. Обратите внимание, почитайте внимательно инструкцию. При передаче дела, не при знакомлении, вы внимательно этот пункт стороны читали? Предупреждаются об уголовной ответственности. Они дают нам расписки. Не стороны, а лицо при передаче дела, то есть в другие органы. Не при передаче дела отрезано ко мне, не с материалом. Нет, перечитайте. Я не буду с вами Вы сейчас споить. Вы не согласны, подпишите на списку данную. Не согласны, пожалуйста, к председателю все вопросы. Благодарствую. Ну, я решил не прыгать через голову. Я так и собирался сделать. Благодарствую. Стоит порядок, не хотите соблюдать, пожалуйста. Ну, я уже понял, что у вас порядок. Не основан на нормативно-правовых актах. Это у вас почему-то нет. Так перечитайте, там написано при передаче. Вы и перечитайте. Так я да, читал вы вчера вы внимательно. Все. Я не знаю, как вы начальником работаете. Это не ваше дело. Как я здесь работаю? Как-то не мое. Меня не знакомят с материалами дела, нарушает вы право на ознакомление. На обжалуйте, напишите. Представление, председателя обратитесь. Вам же ответили. Зачем сейчас перепалка Никакой перепалки нет. Выясняю вопросы. Благодарствую. До свидания. Здравствуйте. Подскажите, вот меня отказываются ознакомить с материалом дела в 105 кабинете. Как можно решить вопрос? Вы можете дать указание, чтобы меня ознакомили? Давно. А вам что Причем дважды. А? Вам что говорят? Ну, что надо подписать какую-то расписку об уголовной ответственности. Без нее никак, говорят, не ознакомили. Хотя вчера ознакомили с другим делом. А дело Бурлутского не дают? Как-то можно решить этот вопрос? Дело у них, они уже как Вы не можете, да, никакой помощь? Да Игорь Викторович на месте? А председатель суда в каком кабинете сидит? Подходите к начальникам отдела 103 -й. А я уже ходил. А они вам что говорят? Ну, они тоже самое говорят. Я вам говорю, там в инструкции написано на 5 только при получении. Они говорят, нет перезнакомлений. Председатель на 5-й Также заходите как у нас. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел переговорить с председателем суда. Кто вы, Фамилия ваша, Фамилия у меня, отчество Персона, Булгаков Антон Николаевич. Без забродка на мне. С каким вопросом? Дело произвелся? Что да, ну, да отказывается ознакомить с материалом дела. Гражданский? Гражданский. Угу. Гражданское. Гражданск. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по ознакомлению с материалами дела. Меня отказывается знакомить с делом судьи Бургутского. Ну, там расписку надо написать. А дело в том, что я знакомился внимательно с этой инструкцией. Там написано при передаче дела. А в инструкции сказано в другие органы. Ну, давайте так. Вот на сегодняшний день, если вы не будете написать расписку, то в мы вам не предоставим. Ну а как так получается? Вчера меня знакомили с я делом Никитиной, я... а сегодня отказывается. Ну я вам все сказал. Судья требует, расписки на штуле, должны... заучать. Хорошо. То есть вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. Благодарствую. Всего хорошего. Да, я отказываюсь. До свидания. До свидания. А с Делом Никитиным можно будет посмотреть, что вы это, подшили вот эти три листочка сверху? Ну, просто посмотреть визуально. Ага. Вот они, да, сюда переместились? А с самого конца покажите, пожалуйста, как прошито. Все, все, все благодарствую. До свидания. Отказались знакомить... Отказали, короче, в 105-м отказали. Говорят, вы, вы, вы тогда это, если распит, это, не подпишетесь за уголовную ответственность, тогда нет, не, не, не знакомы. Прикинь, что делать? А там четко написано при передаче. Я захожу, захожу к начальнику, говорю, там же написано при передаче. Он говорит, нет при знакомлении. Я говорю, вы что, вы вообще внимательно читали? Я говорю, вы как должны? Начальник-то занимаете. А это вас не касается, говорит. Прикинь. Пошел к Бурлузскому, Бурлузский, как только услышал дать мой голос, я не знаю, то ли по делам ушел, то ли это, меня услышал. В общем, это... В туалет ушел? Не знаю, может, ну, буквально через секунд 20, короче, дверь, дверь закрыта. Может, изнутри закрылся, я не знаю. Пошел к председателю. Угу. Тот напрямую сказал, да, я отказываюсь, ознакомюсь с материалами дела. Говорит, Без расписки никак. Супер, да? Интересно. А представь, вот я подпишу да вот эту вот расписку, они потом возьмут где-нибудь как-нибудь, кто-нибудь где-нибудь как-то. Мы же видели у Амельченко, помнишь, была порвана последняя страница, ну. где это, я надписи оставлял. Они, то есть это не я порвал, это с их стороны было порвано. Да. А если бы я подписал вот эту расписку, они ну, это начали бы возбуждаться по уголовной статье. Uh -huh. Порча материалов дела. Воспрепятствование правосудию, как-то они там так написали. А ты им сказал то, что это это... Внутренняя их Моженца Так сказал, они даже слушать не хотят Я даже этому председателю говорю Так там пере пере передача именно А мне ознакомиться просто надо Он говорит, нет Вот либо вы подписываете, либо мы, мы вас не ознакомливаем Супер, да? Это в очередной раз говорит о чем? То, что это все вексель Вексель, вексель Они не хотят не просто терять банк это, деньги На этом векселе но еще им они не хотят получать ответственность за это. Там же штрафы прилетают. колоссально. верно. А представь, так каждый начнет делать. Им mm. надо это на корню остановить. Вот они и пытаются это сделать. Сейчас будем писать множество бумаг в разные инстанции. Ой, сейчас это Кузнецов, это не помню, как его зовут. Сидит без маски на рабочем месте. Запрещает знакомиться с материалами дела. О каком, право, о каком равноправии может идти речь, я вообще не понимаю. Вчера, главное, ознакомили, а сегодня уже нельзя. Понимаешь? Ну, ни в какой, даже в присутствии пристава никак. Частная контора. Ну да, что хотим, то и творим. Сегодня так хочу, завтра вот так хочу. Я им говорю, там, при передаче тока дела в другие органы, они, нет, вы, вы, это, вы там, при закомлении. Я говорю, так перечитайте, он говорит, с перечитайте. Сейчас буду новое видео мотировать. Всем привет. Ну, ну, все понятно? Что? Да, но зато, видишь, практически доказали. Доказано на практике.